сегодня мы поговорим на тему «Действительно ли вы верите в чудеса?». В 14 главе Матфея мы читаем, что Иисус сел в лодку и удалился оттуда в пустынное место, где Он мог побыть один. Он только что получил известие о том, что Иоанн Креститель был обезглавлен и погребен. Его настолько тронуло это известие, что Он почувствовал нужду уединиться в молитве. И все же, когда народ услышал, что Иисус удалился от них, мы читаем «пошел за ним из городов пешком». Представьте, Христос поднимает глаза и видит, как отовсюду к Нему стекаются тысячи людей во всех возможных физических состояниях. Немощных несли к Нему на носилках или катили в самодельных колясках. Слепых и женщин проводили сквозь толпу, а хромые хромали на своих самодельных тростях и костылях. Все до одного горели желанием пробиться поближе к Нему, чтобы ощутить на себе исцеляющее прикосновение того единственного человека, который мог сделать это. Какой же была реакция Христа на это невероятное зрелище? Выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных. Если бы вы были там в тот день и наблюдали за всем происходящим со склона горы... Вы бы, наверное, были удивлены теми событиями, которые разворачивались бы перед вашими глазами. Сухие руки укреплялись, хромые ноги выпрямлялись, неслышащие уши открывались, немые языки внезапно прорывались хвалою Богу. Виденного и слышанного там было достаточно, чтобы испытать настоящее потрясение. И однако же, это еще было не все. В конце этого невероятного дня, после всех тех чудес исцеления, что совершил Иисус, он решил еще и накормить толпу. Мы читаем, что там было около пяти тысяч человек, не считая женщин и детей, которые там присутствовали. И для того, чтобы накормить их всех, Иисус взял пять хлебов и две сушеные рыбки, помолился над ними и стал разламывать их на части, чтобы раздать людям». Корзины одна за другой наполнялись быстро умножающейся пищей, и каким-то образом, когда ученики раздавали ее дальше толпе народа, она продолжала умножаться в их руках, так что к концу этого массового кормления каждый человек в толпе наелся досыта, а ученики еще принесли назад целых двенадцать корзин остатков. Представьте себе на месте одного из толпы, который был там в тот день». Представьте себе, что вы только что были свидетелем того, как перед вашими глазами совершалось одно исцеление за другим, одно чудо за другим, одно невероятное, удивительнейшее событие за другим. Не считаете ли вы, что после такого чудесного дня вы стояли бы на коленях и прославляли Бога? Не будете ли вы говорить себе после этого, «Никогда я больше не буду сомневаться в исцеляющей и чудотворной силе Христа». Но затем, после всех этих чудес... Вы видите чудесное насыщение более пяти тысяч человек одновременно. Исполненные благоговения и удивления, вы думаете, то, что сотворил сегодня Господь, просто невероятно. Это так укрепило мою веру. Все. С этих пор я буду стоять в вере непоколебимо. Позднее, вечером того же дня, вы видите, как Иисус, как мы читаем, понуждает своих учеников сесть тихо в лодку, говоря им «Войдите в лодку и отправьтесь на другую сторону». Греческое слово, приведенное здесь как «понудить», означает «заставить путем уговоров силы или убеждения». Иисус побуждал его учеников строгим повелением «Братья, садитесь в лодку и сразу плывите на другой берег». Он собирался вскоре после этого отпустить толпу и присоединиться к своим ученикам. Однако все это время Иисус читал мысли своих учеников. Он знал, что они на самом деле не понимали, что происходило в тот день. Смысл этих чудес еще не дошел до их сердец и умов, и сомнения все еще мучили их. Когда они оттолкнулись от берега, Иисус, наверное, покачал головой в удивлении, огорченной их все еще колеблющейся верой вопреки тому, что они увидели в тот день. Что Иисус должен был сделать, чтобы привести своих учеников к непоколебимой вере? Может быть, Иисусу нужно было пойти по воде, чтобы пробудить веру у своих учеников? Да, именно это и сделал Иисус. Разыгралась буря, лодку качала из стороны в сторону, и мы читаем «Пошел к ним Иисус, идя по морю». Когда ученики увидели его, они не могли поверить своим глазам. На самом деле они подумали, что это призрак. Как написано, они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. Но Иисус сказал им, чтобы они не боялись, и вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Только сейчас мы видим, как в учениках пробуждается какое-то подобие веры. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали «Истина». Ты Сын Божий. Когда мы читаем это, у нас врывается вздох облегчения, мы думаем, ну, наконец-то, они поняли. Они верят в чудодейственную силу Иисуса. Наконец-то смысл этих чудес начинает доходить до их сознания, и основание веры начинает утверждаться в них. Теперь они готовы встретить любое испытание с непоколебимой верой. Но это было не так. Евангелист Марк дает нам понять, что это не было решающим моментом веры в них вообще. Мы читаем в Евангелии, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окамененно. Греческий эквивалент слова «окамененно» употребляется в отношении толстой, загрубелой кожи. Согласно написанному в Евангелии от Марка, ученики совершенно не поняли смысла тех хлебов и рыбок. Это очень существенное замечание, так как оно имело прямое отношение к вере в Бога. Не забывайте, это были люди, глубоко любившие Господа и с готовностью верившие, что Он может совершать чудеса для других. Для них было совершенно нетрудно поверить в то, что Иисус мог совершать чудеса для народа, но они никак не могли поверить, что Христос будет совершать то же и для них. Когда у них возникла необходимость верить в то, что Он может творить чудеса для них, во время их испытаний обнаружилось, что им не хватало чего-то важного. Можно говорить, я верю, что Бог может совершать невозможное и при этом оставаться настолько толстокожим, что Господь не сможет проникнуть внутрь. Мы можем настолько стать нечувствительными в результате сомнений, что просто перестанем чувствовать истину. К примеру, года испытаний, страхов, сомнений, нарастающие, как снежный ком разочарований, могут сделать свое дело. Мы можем стать эмоционально нечувствительными, огрубелыми. А в 15 главе Матвея мы читаем еще об одном собрании множества народа, когда многие тоже были чудесным образом исцелены и накормлены. На этот раз толпа насчитывала четыре тысячи человек, не считая женщин и детей. И опять Иисус творил чудеса исцеления, а затем чудесным образом накормил толпу всего семью хлебами и несколькими рыбками. Каждый наелся досыта, и еще ученики принесли назад семь полных корзин остатков. Когда день клонился к вечеру, Иисус опять сел в лодку со своими учениками, но на этот раз отправился в пределы Магдалинские. По пути ученики начали укорять друг друга, спрашивая один другого, кто забыл взять хлеб. Очевидно, в лодке у них была всего лишь одна буханка хлеба. Вы только представьте, Петр, Иаков, Иоанн и другие беспокоились о хлебе после того, как они были свидетелями недавнего, величайшего в истории кормления хлебом. Когда Иисус услышал, о чем они говорят, он был сильно возмущен. Он укорил их.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 и сказал им, «Как же не разумеете!» Другими словами, Иисус говорил, «Как такое может быть? Я пытаюсь заложить в вас основание веры. Как такое может быть, что все эти чудеса не доходят до ваших умов? Я спрашиваю вас, почему Иисус связал здесь скудную, колеблющуюся веру учеников с чудесными умножениями любовь и рыбок?» Почему он взял их сомнение с сердца с непониманием сути этих невероятных событий кормления? Почему бы ему просто не напомнить им о сотворенном им чуде превращения воды в вино, или, например, о том прокаженном, который мгновенно был очищен им? Или о том расслабленном, прикованном к постели человеке, который был спущен к нему через крышу, исцеленным, после чего он тут же взял свою постель и пошел? или о тех нечистых духов, которые, увидев Иисуса, пали перед Ним, вскричав «Ты Сын Божий!» Все эти невероятные события произошли до того, как Христос накормил толпу. И все же Иисус дважды напоминает ученикам об этих чудесах. Почему? Давайте вернемся к насыщению четырех тысяч, чтобы попытаться понять его духовный смысл. Мы читаем «Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им, Жаль мне народа, что уже три дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их, неевшими, не хочу, чтобы не ослабели в дороге. Я думаю, здесь Христос дает что-то понять своим ученикам. Этим Он, по сути, говорил, я собираюсь сделать для этих людей нечто большее, чем просто исцелить их. Я сделаю так, что у них будет достаточно хлеба, чтобы они насытились». Меня беспокоит все, что касается их жизни. Вы должны знать, что я есть больше, чем просто власть и сила. Я также и сострадание. Если вы будете знать меня только как целителя, великого чудотворца, то вы будете бояться меня. Но если вы узнаете меня еще и как всесострадающего, вы полюбите меня и будете доверять мне». Я только что показал вам на примере насыщения пяти тысяч и четырех тысяч, что я забочусь о своем народе. Вы, друзья, являетесь толпами моей церкви. Однако ваши сердца все еще черствы в этом отношении. Вы должны поверить, что я испытываю сострадание к моему народу всегда, во всех трудных обстоятельствах, с какими он только сталкивается. Почему же сердца учеников были столь черствыми, невосприимчивыми к этой истине? Они не сомневались в том, что Иисус мог исцелить целую толпу народа одним прикосновением или словом. Они не подвергали сомнению Его сострадания к ослабшим от голода толпам народа. Наоборот, они дивились и славили Его, когда Он совершал чудеса для народа. Однако позже, когда они остались одни в лодке, вдали от толп народа, они начали беспокоиться о том, как им удовлетворить свои собственные потребности». Они не были уверены в том, что Иисус совершит чудеса для них или для их семей. Я говорю это послание для всех тех, кто находится на грани истощения, кто ослабел настолько, что уже нет силы для борьбы измотанной своей нынешней ситуацией. Вы были верным слугой, питавшим других словом и делом. Вы были тверды и уверены в том, что Бог может сделать невозможное для своего народа. И все же у вас осталось в душе какие-то... Сомнения относительно его желаний вмешаться в вашу тяжелую ситуацию. Дух Святой, приводя нам на память эти отрывки из Писания, тем самым призывает нас помнить о хлебах, о рыбках и об их обилии. Мы призваны полагаться на сострадательность Христа по отношению к нашим собственным физическим нужным, зная то, что Он не желает, чтобы кто-либо из нас ослабел. Мне бы хотелось знать... Сколько найдется среди слышащих это послание таких, которых говорили слова надежды и веры тем, кто находится в тяжелых, кажущихся безнадежными обстоятельствах? Кто ободрял их, говоря, держись, Господь силен, Он есть Бог чудотворящий, и Его обетование истины, и так, не теряй надежды, укрепись, потому что Он обязательно ответит и уже скоро на твой вопль. Действительно ли ты веришь в чудеса? Вот тот вопрос, который мне задал Дух Святой. И моим ответом было «Да, конечно, Господи, я верю в каждое чудо, о котором я читал в Писании». И все же, этот ответ не совсем удовлетворяет Бога. В действительности вопрос, к которому Господь обращается к каждому из нас, такой. Веришь ли ты, что я могу сотворить чудо? Лично. Для тебя. И не только одно какое-то чудо, но чудо в каждом кризисе в каждой тяжелой ситуации, в которой мы оказываемся в жизни. Нам нужны сегодня чудеса не ветхозаветные или новозаветные, не чудеса, которые давным-давно стали достоянием истории, а современные, личные чудеса, которые предназначены только для нас и для нашей конкретной ситуации. Вспомните о том, что мучит вас в данный момент, о вашей самой большой нужде, самой тревожной проблеме, вы так долго молились о ее разрешении, но действительно ли вы верите в то, что Господь может решить ее и решит, но такими способами, которых вы даже не можете себе и представить? Такая вера требует от сердца прекратить суетиться или задавать вопросы. Она повелевает вам успокоиться в отцовской заботе, веря в то, что Он все сделает своими способами и в свое время. Возможно, в данный момент вы пребываете в ожидании вашего чуда. Вы удручены, потому что вам кажется, что ничего не происходит. Вы не видите никаких проявлений божественной, сверхъестественной силы для вас. Вспомните, что сказал Давид в семнадцатом псалме. «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал». И он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, и всколебалась земля, дрогнули, и подвигнулись основания гор». Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел. Возгремел на небесах Господь и Всевышний, дал глаз свой. Пустил стрелы свои, множество молний и рассыпал их. Вы должны понять, ни одно из этих событий не совершилось в буквальном смысле. Все это было нечто, что Давид видел своим духовным зрением возлюбленные это и есть вера вера это когда вы верите что бог услышал ваш вопль что он не замедлил что он не игнорирует вашу мольбу а наоборот спокойно начал совершать чудо для вас сразу же после того как вы помолились и сейчас продолжает совершать свой сверхъестественный труд для вас все это называется истина верит в чудеса в его чудотворящую постепенную работу в нашей жизни Давид понимал ту фундаментальную истину, которая лежит над всем этим. Он писал, «Он вывел меня на пространное место и избавил меня». Ибо Он благоволит ко мне. Давид заявлял, «Я знаю, почему Господь совершает все это для меня. Это потому, что Он благоволит ко мне». Я искренне верю в многие чудеса. Бог совершает славные, мгновенные чудеса в мире и сегодня. И все же в этих евангельских повествованиях Иисус просит нас помнить и видеть Его постепенные чудеса и их роль, которую они играют в нашей жизни сегодня. Я получил большое благословение от того, что мне открылось, когда я прочел повествование Иоанна о насечении пяти тысяч. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Иисус отвел Филиппа в сторону, положил ему руку на плечо и сказал, «Брат Филипп, взгляни на эти тысячи, что здесь собрались. Все они голодные. Скажи мне, где нам купить столько хлеба, чтобы накормить и всех? Как ты думаешь, что нам нужно сделать?» Какое невероятное проявление любви со стороны Христа. Иисус знал с самого начала, что он будет делать, и это следует из стиха выше. И тем не менее, Господь пытался этим научить Филиппа чему-то, и урок, который Он хотел дать ему, является уроком и для всех нас сегодня. Подумайте, сколько христиан в теле Христовом до полуночи не спят, все думают над тем, как им выбраться из своих проблем. Мы думаем так. Может, все это поможет. Нет, не поможет. Может, попробовать вот это. Или вот так выйти из положения. Нет, и это ничего не даст. Я представляю, как Филип, подумав, Почесав затылок, отвечает, «Господь, я говорил с Андреем, Петром, Иаковым и Иоанном, но у нас у всех нашлось только 200 пенсов. Это совершенно недостаточно для того, чтобы накормить столько людей. У нас серьезная проблема с хлебом». Однако и у Филиппа и апостолов была проблема не только с хлебом. У них также была проблема с выпечкой хлеба, проблема с нехваткой денег, проблема с распределением хлеба, проблема с доставкой хлеба и еще проблема с временем. И если все их сложить, то у них были такие проблемы, которые они не могли себе даже представить. Их положение было абсолютно безвыходным. Но Иисус с самого начала точно знал, что будет делать. У Него был план. И то же верно в отношении и ваших проблем и трудностей сегодня. У вас есть проблема, но Иисус знает всю вашу ситуацию, и Он приходит к вам и спрашивает, что нам делать с этим. Правильным ответом со стороны Филиппа было бы следующее. «Иисус, Ты Бог. Для Тебя нет ничего невозможного. Поэтому я отдаю эту проблему. Она уже больше не моя, но Твоя». Вот что нужно нам отвечать нашему Господу сегодня, когда мы находимся в середине кризиса. «Господи, Ты чудотворец, и я подчиняю все свои страхи, все сомнения Тебе». Я вверяю всю эту трудную ситуацию, всю мою жизнь, твоей заботе. Я знаю, что ты не дашь меня слабеть. Впрочем, ты уже знаешь, что ты будешь делать, чтобы решить мою проблему. Я полагаюсь на твою силу. Аминь.